Основные сложности во время обучения – соблазнению. Я решил записать это видео, чтобы дать понять тебе, с чем ты будешь сталкиваться и как преодолевать эти сложности. Неважно, ты новичок, который только начинает свой путь или же ты опытный, знаешь, такой мужчина, у которого уже был опыт в соблазнении, но после этого ты залип в отношениях, у тебя там были длительные отношения, ты расстался и вот сейчас ты начинаешь свой путь абсолютно с нуля. Ты столкнешься с теми же самыми сложностями, что и новичок, потому что по факту ты им сейчас и являешься. И вот в этом видео мы поговорим о ключевых, главных сложностях и о том, как их правильно преодолевать. Но для начала, как обычно, лайк этому видео, подписка на канал, если ты этого еще не сделал. И прямо сейчас мы начинаем. Первая сложность – это эмоциональные качели. В процессе соблазнения ты будешь общаться с многими женщинами, и их реакция на тебя будет не такая, как ты бы хотел. Да, большинство из нас хотели бы верить в то, что мы нравимся всем женщинам, да, и, в общем-то, все нас хотят, ну, типа, как 100 долларов. Но по факту это не так. И тебя будет очень сильно колбасить от первого отказа, либо отказа от той женщины, которая тебе по-настоящему очень сильно понравилась. Либо когда ты чувствуешь свою неловкость, вроде как подошел, сказал привет, а что говорить дальше. И ты такой бух, застыл, все, тебя уже накрыло, и следующий подход он еще хуже, либо ты вообще не хочешь подходить, тебя накрывает такая негативная эмоциональная волна, и это очень а, сильно подрывает а, свою веру в свои силы, в себя и так далее. Но с другой стороны, когда... Ты подходишь к красивой девушке, ты с ней строишь диалог, общаешься. И ты видишь, как она начинает на тебя вестись. Ты видишь, как она хочет с тобой встречи, обмениваться с тобой телефонами и так далее. То есть вот это очень сильно поднимает тебя вверх. Просто вот, знаешь, ты взлетаешь в самые... Небеса. А, как сейчас помню, а, когда я подошел к девушке, которую мне очень сильно понравилось, это был мой э, там, начальный, да, там путь, э, первые там подходы, меня сильно тряслись коленки, меня прям очень сильно колбасило, но после этого, когда мы с ней договорились все о встрече на следующий день. Я еще минут 10 был, знаешь, в таком раже в послевкусе Что это очень красивая девушка И что я бы никогда не подумал, что смогу к ней подойти Уж тем более взять телефон и говорить о встрече. В общем, я был как на, знаешь, крыльях Мне было вообще все вот пофигу Мне было, как говорится, море по колено Я был очень сильно эмоционально заряжен И потом подходил к другим девушкам просто на автомате Я был настолько всем мега уверен мега, В общем, было очень крутое состояние И вот с этим ты столкнешься, тебя будет колбасить от э, негативных таких э, точек Когда чуть ли не, блин, весь мир против тебя И кажется, ты никому не нужен И у тебя ничего не получается И страх подхода, и страх что сказать дальше И страх там показать свой сексуальный интерес В общем, все это с одной стороны А с другой, конечно же, это вот Общение с самыми красивыми девушками и эйфория того, что у тебя с ними получается Вот эти качели, они очень сложные для новичка И нужно уметь справляться как с одним состоянием, с одной коронавирусом, так и с другой То есть по факту навык мастерства соблазнителя Это научиться балансировать посередине этого состояния Вторая сложность ⁇ это трата, излишняя трата твоих ресурсов. Причем здесь мы говорим про разные ресурсы, про материальные, про временные и про а, ну, физические. Ну, по материальным понятно. Когда ты начинаешь заниматься обучением соблазнений то ты тратишь деньги на сами тренинги на мастер-классы неважно онлайн, в онлайне в оффлане все это проходишь помимо этого ты тратишь деньги на логистику то есть доехать куда-то где есть девушки чтобы познакомиться доехать там в ресторан в клуб то есть где происходит процесс общения следующая трата это организация самих свиданий это кафе, рестораны, кальянные, там, кино. Если даже минимальные какие-то расходы брать, то, ну, условно говоря, там, ты познакомился в онлайне, тут все бесплатно, никуда ты не ездил, чтобы знакомиться, договорился о встрече, там, просто попить кофе, ну, там, поехал, ну, не знаю, там, на автобусе, на маршрутке доехал, да, и назад, то есть, но все равно это будет получаться порядка, там, 10-20 долларов, это, ну, минимум, что ты будешь тратить на одно свидание, а таких свиданий в начальном, тебе нужно будет, ну, не знаю, ну, штук 10-20 в месяц точно, чтобы, ну, хорошо развиваться. То есть по минимальным расходам а, ты все равно будешь очень сильно расти, а если мы берем, а, там, не минимальные, а средние расходы, то тут нужно понимать, что достаточно а, весомая такая финансовая нагрузка будет на твои плечи падать. А, далее это временные а, затраты, то есть время на подготовку к там этапу там не знаю там знакомства когда ты ходишь знакомишься общаешься с девочками само время которое ты тратишь на процесс поиска той самой да то есть выход в поля он минимум 2 три часа занимает а, ну, плюс дорога туда же, да потом время на сами свидания там, первое свидание, второе свидание там, третье, да, поездка к тебе домой, то есть, планирование всего этого короче, э, достаточно серьезное количество времени, если посчитать сколько в месяц при активном изучении соблазнения и, собственно говоря, активной практики, у тебя уйдет, ну, много всего этого, да, и те, кто ну, такие, а, что там, прошел на свидании, там, да, все быстренько закончилось, там, секс дома на самом деле не так, то есть, да, тут, тут по времени немного придется потратиться Ну и, конечно же, физическое твое состояние Где-то ты будешь недоедать То есть забывать про еду там, Ходишь, там знакомишься, общаешься Что-то перекусил То есть нормальное питание может страдать Дальше, если ты начинаешь хорошо развиваться в То, естественно, доводишь девочек до сексуального такого интереса И, собственно говоря, случается сам секс И отсюда, если у тебя там не одна девушка да, Даже не две, не три ну, начинаются проблемы с тем, чтобы нормально высыпаться То есть нормально восстанавливаться То есть похудание, ну и прочее, прочее, прочее То есть здоровье может тоже проседать а дальше, ну те, что сложность, да, такой момент, как все-таки вот ЗПП, да, заболевание, передающееся половым путем, и если у тебя там постоянная девушка, и ты с ней там в отношениях долго занимаешься сексом, скорее всего, ты не пользуешься презервативом, а потом, когда вы расстались, ты такой, ага, типа, вот хочу новую, и тут история уже немножко другая, да, тут игра уже идет по-другому, то есть ты должен всегда пользоваться презервативами, ты всегда принимаешь. Защищенном, там моральном сексе должен использовать мироместин то есть это как бы знаешь такая минимальная а, твоя формула презервативы плюс мироместин все это у тебя должно быть всегда с собой ну окей мироместин дома да презервативы всегда с собой чтобы не подцепить какую-то болячку потому что если ты что-то подцепишь а, даже не самое там сложное это будет тебе стоить дороже и по времени и по ресурсам там на больничку и там всякие там пить таблетки в общем, ну, ничего хорошего здесь нет И тут нужно понимать, что если девочка даже тебе говорит Та не, как-то в презервативе там некомфортно Я там не получу удовольствие, Либо я там чистенько, я ничем не болею а Даже если ты очень пьян И ты очень сильно хочешь И прям вот, ну вот, да И вроде хочется по старинке без презерватива Но я тебе настойчиво не рекомендую это делать а Лучше... Либо сегодня отказать ей в сексе, либо найти презерватив, в общем, настоять на своем, потому что твое здоровье, оно всегда будет дороже прежде всего для тебя стоит, да, но и ценить его тоже нужно отсюда, это то, что быстро можно ухудшить, но очень долго потом его восстанавливать. Следующая трудность, с которой ты столкнешься, это твое разочарование в верности людей и в любви. То есть спустя какое-то время, когда у тебя уже будет достаточное количество опыта, ты поймешь, что то, что тебе показывают по телевизору, то, что тебе рассказывают там, твои родители, возможно, твои друзья, знакомые, в реальной жизни все немножко по-другому. И когда ты, занимаешься сексом с женщиной, по ее просьбе ведешься там, тихо, да, там, замираешь, там, но ну, не двигаешься в ней, и она отвечает своему мужу Либо своему парню по телефону Типа малыш там зайчик Я задерживаюсь с подругами Скоро буду Люблю тебя тем А потом кладет трубку И продолжаете заниматься с ней сексом Вот в этот момент твоя картина мира Она думаю полностью будет разрушена И твое понятие верности и любви Оно будет очень сильно подвергаться сомнениям и столкновениям с жестокой реальностью и Вот тут тебе нужно справляться с этим Ну и этим вопросом Нужно заниматься, наверное, более глубоко, как-то, да, но на первых порах тебя это, однозначно, ждет, и ты должен понять, что идеального ничего в этом мире не существует, и вечного тоже. Вот, наверное, эта аксиома, эта парадигма даст тебе какую-то, ну, не знаю, временную передышку, чтобы потом вернуться к этому вопросу. Ну, еще одна сложность, то, что общество не готово к твоим изменениям, к твоей трансформации. Я имею в виду не общество в целом, а конкретно твоих знакомых, твоих родственников, твоих друзей, там, твоих подруг. А они будут вначале скептически относиться к тому, чем ты занимаешься. Типа, ну, изучать соблазнение, возле. Нет, да что за херня? Типа, пошли лучше, вон, пивка попьем, либо погнали, там кальян покурим, либо давай я тебе сам расскажу бесплатно, как это делать. А, типа, куда ты тратишь деньги и время там впустую, нахрен-то нужно. А потом, когда ты начнешь добиваться успехов, появится зла злость, появится злость, появится. Какая-то, знаешь, такая зависть Будут критиковать тебя за то, что они хотят, что они хотят получить, чего у них нет В общем, они будут отдаляться от тебя И только самые искренние, самые преданные будут понимать тебя, радоваться твоим успехом И принимать тебя таким, какой ты есть сейчас И где-то даже восхищаться тем, что ты умеешь И может быть даже будет обращаться к тебе за помощью и за советами. Но в целом будь готов, что первые моменты твоей трансформации, изменения будут, как только они станут заметны, общество начнет реагировать не так, как ты ожидаешь. То есть никто не будет говорить, вау, ты красавчик, столько там женщин ты соблазняешь, искренне и честно. То есть вот эти вот сложности, это то, с чем сталкиваются всегда ребята, которые начинают изучать соблазнение, начинают заниматься своим развитием, комплексным развитием, потому что они бросают вызов системе, они бросают вызов тем устоям, которые есть общество. Если ты считаешь, что тебе необходима помощь именно в развитии, в соблазнении, ты хотел бы по-настоящему да, заняться этим изучением, тогда переходи по ссылочке внизу под этим видео, есть мой начальный курс, он так и называется «Про соблазнение». Он для ребят, которые вот прямо сейчас решили, посвятить часть своей жизни а, тому, чтобы стать лучше, чтобы измениться и чтобы добиваться тех женщин, которых они хотят. Это начальный курс, он подходит для всех, кто а, начинает с самого нуля или тех, кто только что вышел из отношений. В общем, он а, небольшой, но закроет большинство вопросов на базовом уровне. Ссылочка на курс внизу под этим видео. Ну, а на сегодня все. Увидимся.